1 марта в России в который раз поменялись, вернее, внесли изменения в правила дорожного движения. Соответственно, водители теперь должны ездить, парковаться, уступать дорогу, оплачивать штрафы по-новому, судя по всему. Так ли это удобно, не приведет ли это к первое время, во всяком случае, к новым ДТП, к необычным. Мы поинтересуемся сейчас у Андрея Вдовикова, это автоэксперт. Да. Андрей, давай начнем с того, что... Итак, у нас на кольце поменялись опять... — Правила проезда кольца. Объясни, каковы теперь они звучат? Как они звучат? Там сложная и запутанная формулировка, но если в двух словах. Слово запутанное, это будет ключевое сегодня. Да-да. Смысл в том, что теперь при выезде на кольцо, если равнозначные дороги у нас, то теперь нужно уступить дорогу тем, кто двигается по кольцу. Так. Да. А раньше было если, то есть не установлены иные знаки приоритета и так далее то есть мы не берем то есть смысл в этом если заезжаем равнозначные у нас дороги на кольцо уступаем дорогу если едем по главной на кольцо то по главной главное имеет преимущество если там знаки приоритета какие-то то то есть так давай, давай так упростим я да. правильно понял что теперь кольцо вы проезжаете по знакам а не по автомату что все что на кольце главное — Раньше те, кто на кольце были, всегда в приоритете, uh -huh. то теперь ты смотришь на знаки, да, да, вот теперь... это самое главное изменение. — Да, теперь можно смотреть. — Это потому что мы людей сейчас запутали, uh -huh. еще упрощаем до состояния идиотизма, uh -huh. чтобы люди вдруг поняли. Если раньше, до этого, все, кто на кольце были главными, uh -huh. то теперь вы кольцо преодолеваете, смотря обращай внимание на знаки, которые вам определят. Вот скажи, пожалуйста, уже запутанность возникла. Первый вопрос. Если не ошибаюсь, за 8 лет четвертый раз меняют правила проезда по кольцу. Ну, по перекрестку с кольцевым движением. Ну, довольно часто их. Вот я посчитал, по-моему, если не ошибаюсь, четвертый раз. За 8 лет. Вот это изменение не приведет сейчас на первых порах к новым ДТП, к новым столкновениям на дороге? Ну, я думаю, все водители уже в курсе, во-первых. но Скорее всего нет, потому что если бы поменяли, а скажи, вижающие... как быстро, как быстро, легко водитель может перестроиться? На, он же на автомате водитель, mm -hmm. профессионал ездит на автоматических своих навыках Но у нас большая большей части, вот насколько я помню у нас же большей части кольца они отрегулированы это и в ли... Севастополе, Росевастоп... это для России, для России. Ну и для, по, по России для... то, то есть... есть ты думаешь это удобно? каждые два года менять правила проезда по кольцу? нет, я думаю это неудобно, потому что в принципе зачем то есть какие-то есть было такое турбокольца да, которые можно было проезжать да. с главной дороги вот, в принципе, ну для меня как бы загадка, зачем это сделали, потому что все это можно было регулировать в отдельных случаях, где это нужно у нас достаточно, и знаков приоритета, и разметки, то есть можно установить любое кольцо, любой порядок его проезда, в принципе, поставить знаки уступить дорогу», поставить э, вступление, то есть если мы хотим, чтобы уступали дорогу на кольце. То есть зачем это делать, в принципе, в масштабах э, всех правил дорожного движения, ну. Под, под, решил. Под, подзапутали немножко наших водителей. Ну, да, ну, в принципе, там. Как — бы, Смотри, все я, так, ясно, я так понимаю, что изначально, когда последний раз водили, насколько я помню, правило, когда все, кто на кольце главное, mm -hmm. являются, его водили, обоснование было такое, вполне разумное, mm -hmm. что давайте разгрузим побыстрее кольцо mm -hmm. таким образом, чтобы трафик улучшить, собственно говоря, движение. И принцип был такой, все, кто на кольце, быстренько проезжают, соответственно, кольца не становятся точками запора. Mm -hmm. То теперь, если ошибка дорожных служб, ну региональные власти, вдруг там не так поймут ситуацию неправильно ее оценят, повесят не те знаки приоритета вдруг угу. ну просто они решат что здесь вот давайте поменяем систему то могут возникнуть новые пробки ну да вполне могут и это же все делалось для того для чего то есть если въезжают на кольцо и приезжающие на кольцо имеют преимущество да а у нас въезжающих там целая куча допустим где-то и они въезжают въезжают то есть движение на кольце оно блокируется таким да образом. да да я же говорю да. что на самом деле так товарищи зрители и особенно автомобилисты очень внимательно теперь едете заезжайте на кольцо да, отмахнитесь смотреть. от предыдущей привычки смотрите на каждом конкретном кольце на знаке. Убедитесь, что там не поменялась привычная вам схема движения. Это очень важно. Ну просто mm -hmm. потому что можно попасть в аварию и вы будете виноваты, потому что вот изучайте. Меня до сих пор кольцо, вот которое у нас на парке Победы, mm -hmm. оно до сих пор меня вводит в, в заблуждение. потому что не оно понятно как бы, но просто я не пойму, зачем так сделано. То есть мы когда на него заезжаем, мы уступаем дорогу, а когда съезжаем, тоже уступаем дорогу. <смех> вот, пожалуйста, один из примеров того. Теперь, кстати, будем посмотреть, как там теперь будет организовано движение. Да, то, то, то есть как бы запутано. И я часто, часто видел, что люди, которые не здешние, да, не местные. Андрей, скажи, пожалуйста, есть... а вот есть у нас для автомобилистов России единая государственная какая-то информационная система в телефоне, которая информирует их об изменениях в, в ПДД? Или они должны сами интересоваться этими историями? Они должны сами. Не знаю, как это. Спасение утопающих. Дело рук самих. То есть, единое такое. такое, чтобы вот рассылочка раз пришла, внимание, изменились такие и чек. О. теперь. Ну, с нормально. одной стороны, я вот думаю, что хорошо, что у нас нет какой-то единой рассылочки, которая приходит. Почему? Потому что может прийти а, изменение ПДД, а может прийти какая-нибудь другая рассылочка. А, По-моему, они всегда приходят, эти рассылочки. Хочешь ты этого или не хочешь? Какая-то интересная. Другая, что не знаю даже. На скидку, что. Что что что, что он не заплатил элементы, да, да, Например. Ну, а человек, что он не знал, что не заплатил. Ладно, не в этом речь, но мне кажется, такая система должна быть, иначе ты э, грозишь. Ну, госуслуги, как бы, есть, но. Но не каждый человек ставит госуслуги к себе. — Да, я, чему. кстати, слышу, что в Казахстане госуслуги гораздо лучше организованы. Ну, ну, возможно, слухи. К Казахстану вернемся позже, пока мы находимся на Матушке России. И теперь следующее изменение: внимание водителя. Следующее важное изменение. Поменялось. Правила э, по знакам есть изменения, я знаю и по разметке, если изменения угу, Какие да. важные стратегические, которые надо знать? Теперь по знакам, если знак установлен на переносной опоре, то есть он явно видно, что он как бы мобильный знак, да, то это стопроцентно временный знак, несмотря на его э, цвет и скажем так, внешний вид. То есть это в любом случае временный знак, который установлен для регулирования движения. То есть раньше у нас было, если, если знак Выглядит как постоянный, то есть по своему внешнему виду, то он считается постоянным, даже если он на внешней опоре установлен. А сейчас э, любой... Постоянный в... знак цветом отличался, нет? Да, да, цветом. Ну так это главное отличие. Да, главное. То есть, а сейчас даже если постоянный знак на временной опоре стоит, то это естественно время. Итак, внимание, значит, постоянные знаки не будут сильно визуально отличаться, по крайней мере, угу. цветом. Но будут отличаться формой установки ну да, вот триногу, То есть если вы едете раньше Стойка, оранжевые там, знаки какие-то uh -huh. стоят Теперь они могут быть белыми yeah. Но этот знак будет постоянный И этот знак будет Обратите внимание, что он установлен Не на постоянной опоре Вообще на скорости, человек когда едет Много функций обрабатывает Он сможет это учесть? Цвет же проще ну, ты ну, видишь, оранжевый, уже привыкаешь. Ну, это, да? это, это не для цвета, ну скажем так, не для ориентации, а для того, чтобы скажем так, для расстановки точек над «и», чтобы водители видели, что там где-то временный знак, а где-то постоянный. То есть, когда же и это соответственно закончится? Временная разметка, постоянная, да, временная разметка. постоянная да? Поменялась сейчас временная и постоянная разметка? Разница между ними будет нивелирована? А, насчет временной, постоянной точно не скажу, но я могу сказать по разметки парковочные, вот желтая, например, да, желтая разметка определяет э, зону э, там парковки, запрещения парковки, стоянки. Теперь это регулируется именно знаками, а не разметкой. То есть разметка не имеет значения, да, смотрите да, на знаки. Да, смотреть нужно на знаки и на таблички. То есть если запрещена остановка, то нужно смотреть не на разметку, а на знаки. А на знаки. Да. Товарищи, внимание. Значит, при парковке... Теперь вы смотрите, будьте очень аккуратны, смотрите на знаки. Да. Разметка не будет являться для вас оправданием, если вы совершили да, если остановку, нет, остановку не в положенном месте или нарушили правила остановки машины. Угу. Давай еще по знакам. Внесена ясность, когда заканчивается знак и когда. То есть вот новые знаки появились, есть временные, есть постоянные. Угу. Я знаю, что внесено изменение по поводу знаков дорожного движения, их завершения. Ну, то есть знак прекращает свое действие, когда теперь? Ну, насколько я помню, изменений. Нету, да? То Нет. есть там остается все прежнее. Все остается прежнее, то есть знак, э, действие знака оканчивается у нас либо на следующем пересечении проезжих частей. На перекрестке. На перекрестке, да. Либо на э, после того, как установлен знак, отменяющий его действие. Mm -hmm. И либо до следующего знака. Либо до следующего знака, то есть да. Здесь все привычное. Да. Слава богу, хоть здесь уже мы. Да. Скажи, вот вы говорили о парковках, там появилось новшество, насколько я помню, синее э, обозначение синим. Это что обозначается синим? А платная парковка. Да. Ага. То есть, если вы паркуетесь, и да, там. Нужно отслеживать тоже и там момент. парковочная расметка синего цвета да. это однозначно платно. Однозначно платно нужно оглядываться, искать. Искать как... паркоматы. Или, паркомат. или, или, или товарища с чековой книжкой. Да, который ходят, ну, выдают билетик. Я еще не видел, но товарищи, которые фотографируют. А в новых, край, в край новых регионах есть вот в Луганске есть такие товарищи. Да. Возле рынка останавливаешься, а тебе дают билетик. М. Ну да, чего только нет в новых регионах, новых регионов, да. не везде еще российское ПДД пришло. Итак, значит, тоже очень важно, кстати, между прочим, но это удобно, угу. можно сразу знать, что ты становишься на платном месте, или нет, вообще, ну, ну вот, мне, мне кажется, более цивилизованно, если вот знаки парковка, чем вот эти билетики. Нет, пожалуйста. знаки платная парковка, да, а если ты угу. его не заметил, поставил машину, тебе штраф прилетел, приходишь, машину эвакуировали, угу. вот у нас, условно. Вот у нас деревья стоят вдоль дороги, там знак может стоять, платная парковка. И не только у нас, Садовое кольцо в Москве, в Пензе проспект Победы, Насколько я в Сталинграде улица Ленина. Одна секунда лишней парковки, там сразу штраф. Штраф или... Мне кажется, когда человек знает точно, что здесь парковка, будьте внимательны, парковка платная синего цвета, Ребята, ищите кошелек. Если вы видите, что парковка не обозначена синим цветом, скорее это значит бесплатная, просто грамотно посмотрите, где можно ставить машину. Ну да, но и обязательно все-таки такая парковка, она должна дублироваться знаками. То есть Нет, то, конечно, разметка, да. разметка, разметка должна... Но вот именно сини, синий цвет дублирует знак 100%, да, да, да. как раз таки потому, что иногда знак платная парковка вы можете не заметить. Uh -huh. И На самом деле это будет тогда честно, когда то есть, ну, не совсем человек идет, если ты видишь uh -huh. синий синюю разметку, видишь знак парковочный, значит плати. Тогда, mm -hmm. тогда какие вопросы? На самом деле это гораздо все-таки да, лучше, но <coughs> упрощает ориентирование. Потому что вот именно. Я, я, я однажды вот в Баллакваре где-то остановился, и там где-то был знак. И его, ну, как бы не видно. Ее не видно, конечно. Да. Он знаки станов... и, и он, он где-то там-там, но сфотографировали, мне выписали штраф. Uh, у нас знаки надо маскируются очень uh -huh. эффективно. Ну, yeah, да, так, так я долго искал этот знак, в итоге не нашел. Но штраф заплатил. Ну, что делать нечего. Вот. — Итак, что еще из важного, на твой взгляд, должны знать водители в новых проектах? — Светофор. У нас появилась новая секция светофора так. белолунного цвета. Угу. Вот, кто помнит правила дорожного движения в автошколе, у нас есть светофор белолунного цвета с пешеходом при повороте направо. Если есть такая секция, водитель должны уступить дорогу пешеходам. Ага, то есть это белолунная секция, когда загорается, вам разрешен поворот направо, но имейте в виду, уступать дорогу, дорогу пешеходам. пешеходам да уступить дорогу пешеходом. Вот это нужно знать. Но в Москве такие есть, кстати. Ну, я, такие да, я, думаю, я думаю, много где. Вот. и еще есть относительно трамваев, что раньше, если трамвай останавливается вот на проезжей части на этих островках, угу. которые и пешеходы переходят дорогу, то есть раньше надо было просто как бы убедиться, уступить, а сейчас нужно начинать движение только после того, как загорится, погаснет табло выходят люди на трамвае, там у него сзади специально есть табло. — Высадка пассажиров? — Да, высадка пассажиров. — То есть, если сзади идущая машина, может двигаться после погашения, если ты идешь в ряду трамвайном ряду, я так понимаю, да? — Ну да. и Почему? Слева-справа, там же пешеходы, они переходят. — То есть, ты как бы должен остановиться тогда автоматически? — Да, остановиться, приступить, и там штраф Загорается табло, там, где трамвай, это очень актуально, загорается табло высадка пассажиров, Останавливаешься, уступаешь да. дорогу. Движение да. после погашения. Это своего рода такой передвижной светофор. Светофор, да. Нужно на это обращать внимание, потому что теперь формально получается, даже если нет пешеходов, но горит данное табло, это основание, и проехал водитель, это основание для штрафа. Итак, давай подытожим, да, что mm -hmm. у нас получилось. Получилось так. Значит, теперь проезд по перекрестку с кольцевым движением. Строго mm -hmm. ориентируйтесь на знаки. Ну, mm -hmm. На знаке, и если равнозначные на дороги, то уступаем тем, кто наконец. Да, если ты хорошо... Да, это когда ты знаешь этот город, и когда угу. ты в нем ездишь, но если ты в новом городе, ты не знаешь, там дальше равнозначно, неравнозначно, угу. на самом деле ты же не знаешь. Ну, да. Смотрите, в общем, на знаки, товарищи, мало ли еще какие знаки, где в То есть не всегда, когда вы на кольце движетесь, вы являетесь главным теперь угу. потоком. Да. Имейте это в виду. Первая важная штука, которая может запутать. Вторая важная штука, это временные знаки. Да, теперь. теперь у нас выглядят как переносные. Как то есть переносные. они реально временные. Временные и временные. Но они временные еще могут быть... Соответственно, mm -hmm. не имейте в виду, приоритет сейчас на знаки, а не на разметку. Mm -hmm. Особенно там, где идут строительные работы. Тоже должны, ну, ремонтные работы. То есть обращайте внимание, прежде всего, на знаки, а разметка. Теперь даже может быть и белая, какая угодно. Это не факт, что mm -hmm. для вас будет важным знаком каким-то, да, признаком. Mm -hmm. Я правильно формулирую? Uh, да, именно разметка, которая... Указывает место остановки, стоянки и так далее. Да, нужно смотреть на знаки в первую очередь. И теперь, я так понимаю, что можно при ремонтных работах не обязательно оранжевым выделять временные какие-то... Да, можно просто поставить. Просто поставил знак, знак, знак, и ты, значит, знак и сразу значит, да, если время. вы вдруг привыкли ориентироваться только на цветовые какие-то палитры, У -у -у. перестраивайтесь, товарищи. Но, тем не менее, еще одно важное изменение, которое добавляет цветовую палитру. <laughs> Запутали водители наши. Да, белолунный этот. Белолунный светофор при повороте направо, когда вам Разрешен поворот движения. Имейте в виду, что вы обязаны пропустить там пешехода, если он вдруг случайно вывалится. Даже если пьяный, и вы все равно должны пропустить его. Имейте в виду, не отмажетесь, если что. Значит, ну, да, и еще одна история: это парковка обозначается знаками, а платная парковка и знаками и внимание разметкой. синей разметкой. Да. Видите, синий цвет. Mm -hmm. скорее всего посмотрите по сторонам есть знак парковка и эта парковка платная вы потом никак не сможете апеллировать что ваша честь знак был в кустах вот фотография mm -hmm. Потому что вам скажут а вот видите синяя полосочка ну что ж и полоску не разметка да все меняет Обращаюсь. у меня вопрос такая частота смены э, правил дорожного движения не утомляет водителей ну mm -hmm что сказать конечно утомляет но в принципе они же не каждый год меняются и вот это изменение оно самое масштабное по моему за последние 30 лет а чем они вызваны я понять не могу что-то у нас беда какая-то случилась или что ну, возможно в плановом порядке это все в соответствии со стратегией развития там градостроительства и угу. правил дорожного движения которые у нас же есть какие-то стратегии государства а вот кстати мы забыли с тобой сказать теперь изменилась и разметка пешеходного Перехода. А, да, теперь есть две пунктирные линии наряду с зеброй могут использоваться как обозначение пешеходного, пешеходного то, то есть, товарищи, внимание, едете, увидели, пешеход, вам перегораживают дорогу пунктирные линии, это значит пешеходный, пешеходный переход. переход да. Там, может быть, зебры нет. Кстати, это... зебра заметнее, на мой взгляд особенно да, вечером. Но это на определенных э, диагональных перекрестках, там каких-то своеобразных, то есть такие То есть там где скоро снижена, да? Как бы? Может, я не, точно не скажу совместно с зеброй это все дело использоваться. Но... Может использоваться, может нет. То есть имейте mm -hmm. в виду, что если зебры нет, но есть пунктирные такие штрихи, mm -hmm. пересекающие вам движение, это пешеходный переход. Будьте бдительны, обратите внимание на да. пешеходов. Но кстати, еще раз повторюсь, что зебра более заметна на мой взгляд. Да. Особенно, когда светло отталкивающие какие-то у нее есть элементы. Или она... если она вообще веселенькая, какая-то, то что. Бодрая это... такая. Бодрая, я делал статью на разные зебры, какие бывают интересные там. Простор для творчества, скажем так. Ну, Здесь я думаю, увидим? что в Севастополе мы не увидим простор для творчества. У нас будет все простенько, не затеревать Ну, хотя бы, хотя бы. Для творчества деньги нужны и фантазия. — Ну и завершение, как автомобилисты восприняли новость, что у них теперь появились младшие собратья, кроме мотоциклов и мопедов, пополнились ряды самодвижущимися, я даже скажу, средства, средства индивидуальной мобильности средства индивидуальной мобильности. Наконец-таки электросамокаты, электроскейтборды, гид, Монок, гироскутеры, моноколеса. сегвеи, моноколеса да. и их аналоги получили свое название средства индивидуальной мобильности. Даже знаки, кстати, появились, новый, новый белый знак. К ним добавились знаки, теперь они ездят строго по знакам, они ездят с определенными ограничениями. Там, где запрещено будет, там стоят таблички, тут ездить нельзя. Неважно, это дорога или это пешеходная часть. Будут ну, знаки, запрещающие движение ну, таких средств. Кроме того, кроме знаков, там еще есть определенные правила использования, то есть по вдоль по проезжей части, по правой части может двигаться человек старше 14 лет, Насколько я помню, и на дорогах, где ограничение, ну, ограничение скорости 60, не больше 60. То есть, значит, товарищи, э, гид гидроскотуристы <с <с и, и прочие и мобильные люди, внимательно ознакомьтесь с правилами дорожного движения. Теперь вы стали субъектом, который подпадает под ответственность да, МВД, э, правило, ГИ. правило да, э, ГИБДД. Скорость у них не больше 25 км в час. Водители приветствуют в своих рядах новых подвижных э, людей не знаю вот я лично честно как водитель опасаюсь вот этих людей на проезжей части но они и до этого были на ней ну, но теперь у них хоть правила появились ну, да это вот как-то на свой страх и риск но все таки и насколько я вижу водитель если едет такой ну, вот давай разберем ситуацию Скотурист. если раньше это был просто пешеход uh -huh. и гибдд вообще не могло ничего сделать то теперь, да, то теперь у, тебя, у вас хотя бы правовые какие-то отношения на дороге возникнут. Угу. Водители, водители, вы приветствуете на самом деле, Например, потому на... что на... если вы сбили до этого гидроскопуриста, вы сбили угу. пешехода, внимание, пешехода, а теперь уже сбили участника дорожного движения, вы хотя бы здесь уже защищены, поцарапали машину, есть какие-то возможности уже истребовать какие-то средства человека состоянии алкогольного опьянения нельзя управлять никому нельзя управлять средствами, средствами любого движения индивидуальной мобильности в том числе даже конем запрещено управлять в будущее алкогольном опьянением. напоминаем мы вам с Андреем Довиком значит единственный вопрос который у меня возникает а вот ГБДД, получив новые объекты наблюдения да и контроля они справятся у них есть возможности такие я, кстати, читал пост в Телеграме от ГИБДД по этому поводу, что мысль такая, что бегать за скутеристами, измерять их скорость не больше 20 км в час по тротуарам они не будут, и что это больше направлено на… Я, то есть опять-таки спасение утопающих. Дело рук самих. Да, В общем, но ничего, скоро водителям сделают приложение, замерь скорость ближнего своего, и ты замеряешь скорость, отправляешь фотографию. Я думаю, что друг за другом сейчас все начнут следить. да, я если честно за, потому что они как-то в правовом поле появились, да и ну хотя бы что-то ты можешь апеллировать к этому человеку. И допустим та же ситуация на пешеходном переходе, да, у нас пешеходный переход необходимо пересекать пешим порядком, да, даже на велосипеде. То есть надо остановиться и... Да, остановиться, взять под узды, скажем так, своего железного коня. Или под мышку. Или под мышку. <свят> и перейти пешеход. То есть, а если пролетает, частенько случаи велосипедисты пролетают, пешеход. Слушай, как ты, смотри, для контроля предлагаю вести такую штуку, они же все подозрительные, это гидроскотуристы. Uh -huh. Значит, наносить штрих-код, uh -huh. ну, на лбу можно, <свят> и камеры, которые считывают при нарушении, ну, ты же номер не набьешь но куда она на гидроскутер, mm -hmm. мне, а на лбу как бы есть такое, да, штрих код камера тебя видит, считывает, кто такой едет, на чем зарегистрирован, сколько лет, какая скорость. Джордж О Орвел сейчас, он показал палец я, вверх. Я просто предлагаю, хорошая инновация. Потому что без контроля за гидроскутуристами, я думаю, фиг вы добьетесь от них порядка, на самом деле. Ну да, просто я думаю, я считаю, и в государственных органах считают, что плохо это или хорошо, но их не такое большое количество сейчас и большинство э, вот этих средств индивидуальной мобильности они исходят из каршеринга а каршеринг, ой, не каршеринг, это, это прокаты. Да, прокат. прокаты, самокаты. А он их выполняет закон? Да, а он выполняет закон, то есть есть у каждого в приложении, ну, описан, кто это, что это и там, где он за Ну, взял, ну кстати, я хочу сказать, что для автомобилистов это может быть не такая большая проблема, а пешеходы лет, летом особенно, когда тепленько становится, жалуются, что Жал... нету системы, шастают везде, понимаешь, вот это ну, вот. Да. Поэтому для пешеходов-то это плюс. Шлюш, Единственный, опять-таки, вопрос: а кто будет следить за исполнением? Вот, ну, и каким образом. Ждем появления конной полиции и полиции на А у нас скут... конная полиция скутерах. есть. У нас конная на полиция есть. Я хочу посмотреть на гонку коня за скутером это будет вообще супер блокбастер. Казаков, казаков. Ну, там. На гаечке казаки на скутерах. Будет классно. Итак, значит, по мнению нашего автоэксперта Андрея Вдовикова. Новые радостные изменения оживят в правилах дорожного движения, оживят жизнь автомобилистов, значит, ну да, кому кому не очень. бдительность на дорогах повышаем, все, кто еще не изучил эти правила дорожного движения, срочно листайте интернет, для себя обновите знания, потому что могут быть по непривычным, с непривычки, с незнания какие-то инциденты на дорогах, не дай бог, и мы вас призываем изучить новые правила и беречь себя на дорогах и близких, берегите. Андрей Довикова, спасибо. Обязательно спасибо вам, берегите себя, будьте аккуратны на дорогах.